Всем привет! С вами снова Валентин. Сегодня в наших руках сумка от фирмы Спартаку Sport. Мы делаем обзор на эту сумочку, смотрим ну и комментируем. Итак, данная сумка у нас имеет размеры 55 сантиметров, на ширину на 29 и высоту на 27 сантиметров. Сумка разработана для людей, занимающихся единоборствами. Это не значит, что именно боксом только тех, кто занимается. Ее можно использовать и при занятиях любыми другими видами единоборств. На данной сумке с каждой стороны есть надпись «Боксинг» и «Fight Me». Также с другой стороны «Боксинг» и файтми. Только с одной стороны имеется логотип боксерских перчаток, а также такой же логотип у нас есть на самом замке. Печать, кстати, очень качественная, выдерживает стирки в стиральных машинках и не слазит. Дальше по сумке. Сумка... Изготовлена из ткани Оксфорд плотностью 215 грамм. Для такой сумки это очень хорошая ткань. Это сумочная рюкзачная ткань, она водонепроницаемая. Также на боковых карманах у нас имеется сетка-вставка, для того, что если вы положите сюда мокрые вещи, чтобы они не спрели, а чтобы была вентиляция. Вот как эта ткань выглядит изнутри. Мы видим, что она такая вот прорезиненная и не будет пропускать влагу. Внутри у нас имеется подкладка, которая изготовлена из прорезиненной ткани. И она тоже водонепроницаемая. То есть вы можете не бояться, что если попадете под дождь, то ваши вещи внутри сумки намохнут. Вся фурнитура данной сумки изготовлена из качественного пластика. И это фирма UK. Вот мы видим логотип фирмы. Это качественные фастексы, качественные все полукольца и карабины. То есть вы можете не переживать, что они там сломаются и какие-то они хлипкие, они очень надежные и очень прочные. Данную сумку можно носить через плечо. Имеется такая шлейка. А также сама фишка этой сумки в том, что ее можно носить как рюкзак. Вот мы переворачиваем сумку и на дне сумки мы видим, есть такая молния скрытая. Мы ее открываем. И здесь у нас спрятана... Такая, вот, такой вот хлястик, за который можно держать в руке эту сумку, переносить. А также сама широкая шлейка с карабином, чтобы носить через плечо наискосок. Внизу сумки у нас имеется два таких полукольца, которые прячутся, сразу их незаметно. И вы можете зацепить карабин на любую сторону, как вам удобнее. Шлейка достаточно надежная, она не порвется у вас, так как тоже выполнена из такой вот ткани. Оксфорд сумочно рюкзачной водонепроницаемой, а также здесь нашита ременная лента толщиной 4 сантиметра. Прячем ее на место. Это очень удобно, так как не всегда хочется после тренировки нести сумку на плече. Поэтому вы можете нести ее как рюкзак, перекинув через, через голову, как бы через себя. Ручки у нас фиксируются при помощи такой вот липучки. Тоже достаточно вот надежная и прочная. Также у нас есть дополнительных два фастекса, которые фиксируют замок, чтобы если у вас сильно наполнена сумка, чтобы как-то вот молния не расходилась и тому подобное. Здесь, кстати, используется широкая молния толщиной 10 мм. Кожаная вставка. Возле логотипа. Ну и сейчас посмотрим вместимость данной сумки. Вот вы видите, что здесь она не полностью наполнена. Вот есть еще место свободное. Я так накидал туда экипировки немного. Кстати, молния хорошо открывается, закрывается вот одной рукой. И смотрим, что у нас здесь поместилось. Это, ну, естественно, шорты. Рашгард, небольшая защита голени, защита локтей, 14 унцовые боксерские перчатки, ну это уже ракетка и боксерские лапы. Здесь также еще остается место, куда можно еще положить там боксерки или какую-то обувь, шлепанцы, полотенца и все это у вас прекрасно поместится. Когда мы все вынимаем, сумка имеет такую вот как бы бесформенную форму, поэтому она очень компактная, ее легко хранить и перевозить. То есть ее можно вообще там скрутить элементарно, вот. и она поместится там в любое отделение. И за счет того, что она по сути, как вещь-мешок сама по себе, потому что внутри у нас сплошное одно большое отделение, у которого нету жестких ребер. Сюда помещается достаточно большое количество экипировки. Сейчас сложим все на место и немножко продолжим. Также хочу остановиться вот на боковых карманах. У данной сумки, по сути, всего три отделения. Это одно центральное, самое большое и два боковых отделения, вот они с двух сторон но эти боковые отделения, они очень большие они полностью на весь размер сумки и очень вместительные то есть сюда тоже поместится можно положить отдельно там вещи, мокрое полотенце или мокрые вещи после тренировки потому что они вентилируемые и они у вас, так сказать, не, не вспреют внутри сумки, когда вы там придете домой. Ну, собственно, на этом все. Данная сумка очень удобна в носке так как я использую сам такую же сумку ну и рекомендую и вам так что поддержим украинского производителя спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал Пока -пока.